Друзья, всем привет! Это Илья рахманин Сегодня по плану у нас консервации стационарного на Меркури. Сейчас покажу, как это будет. Процесс консервации. Консервировали мотор, предварительно слили воду с двигателя, подключили парпилен гликоль, всю систему пролили и законсервировали. Консервацию делаем самарь любых моторов, все контакты будут в описании, обращайтесь.